доброго времени суток В сегодняшнем видео уроке мы с вами сделаем вот такой вот симпатичный собственный аватар Выбираем одну из базовых моделей аватара я возьму вот эту дважды щелкаю левой кнопкой мыши по нему и он появляется в нашем просмотровом окне я буду пользоваться сейчас горячими клавишами для того чтобы настроить его о горячих клавишах мы с вами говорили в самом первом уроке создания интерьера если вы не помните то можете заглянуть в этот урок для создания собственного аватара важно чтобы выбрали базовую модель g2 или g3 почему потому что именно у этих моделей есть своя кожа и одежда отдельно. В более высоких версиях этого нет. Эти аватары идут уже без кожи. Как мы можем это посмотреть? Заходим в материалы. Вот здесь у нас есть табличка, в которой перечислены все части тела. В том числе и кожа и одежда вот у нас верхняя кожа и вот у нас верхняя одежда нажимаем на эту одежду теперь переходим в настройки материала и вот этот бегуночек прозрачности мы убираем видите у нас появился аватар без одежды возвращаем обратно теперь давайте посмотрим сравним его с чаком к примеру вот я беру чака зажимаю левую кнопку мыши и просто перетаскиваю его к нам сюда на рабочий экран если мы его сейчас проверим вот тоже у нас стоят материалы и вот у нас его верхняя одежда и попробуем этот же бегуночек убрать и что мы видим у нас полностью прозрачный получился чак то есть для него одежду мы другую сделать уже не сможем поэтому эта модель нам в данном случае не подходит я его удаляю и возвращаясь к нашей модели прежде всего я хочу убрать у него волосы потому что мы будем делать свой собственный аватар чтобы мы могли и прическу ему поменять и чтобы нам сейчас его прическа не мешала я захожу в цены. Нажимаю вот этот вот треугольник и убираю видимость волос. Предвину чуть-чуть ближе его, вот, чтобы нам хорошо было видно. Так, снимаем выделение с головы. Вот тот аватар, с которым мы сейчас будем работать. Для того, чтобы его отредактировать, мы должны его полностью выделить. Я щелкаю левой кнопкой мыши по нему, и вот он выделился. Теперь, вот здесь, вот в основных параметрах аватара, мы ищем вкладку пропорции. Нажимаем на нее, и у нас появляется новое окно. Давайте посмотрим, что мы здесь видим. Первая вкладка. Это нам показаны различные пропорции тела. Ну, я хочу сделать сказочного персонажа, поэтому давайте немножечко пофантазируем и сделаем не совсем обычного. Мы можем пощелкать вот так вот, посмотреть, какие у нас получаются тут пропорции, какие будут у нас человечки. Ну, я хочу остановиться на вот этом. Давайте оставим его. Можно покрутить, посмотреть. Вот. Меня он вполне устраивает. Переходим в тело. Здесь мы можем поменять отдельные части тела в этой вкладке. К примеру, голову. Первый бегунок у нас отвечает за ширину, второй за высоту и третий за глубину. Вот если я двигаю его, видите, какие у нас получаются изменения. При помощи этих бегуночков вы можете сделать именно того аватара, который вам нравится. Вот эта вот вкладка ⁇ это поворот. Вот если я двигаю, видите, он вперед-назад наклоняет голову. Вот это вот вправо-влево. И наклоняет тоже вправо-влево. Все эти бегуночки вы можете тоже настроить. Как мы настраиваем? Значит, если мы изменяем руки, к примеру, вот я выбираю одну руку, но мне нужно, чтобы они были симметричные. Поэтому есть вот здесь, вот галочку, нужно поставить, и у вас будет выбраны две руки. Ну вот, я немножечко изменю ему ширину рук. Вот так вот, к примеру, вы можете сделать все, что вам понравится. Вот это, допустим, я вот меньше сделаю. Вот это вот больше немножечко. Вот мне нравится. Нет, это слишком много. Вот так будет хорошо. Ну, в общем, таким образом вы можете, выбирая разные части тела, вот опять-таки у нас ноги выбрались без зеркала. Вот я выбираю зеркалом. Вы настраиваете тело. Следующая вкладка у нас пальцы. Значит, мы можем менять длину и толщину наших пальцев. Вот если у вас выделена, допустим, отдельная фаланга. Вот давайте посмотрим. Вот видите, вот я двигаю и у меня меняется палец вот это вот у нас толщина этого пальца вот мы можем его изменить если вы хотите полностью палец выделить нажимаете клавишу и выделяете полностью палец И вот что у нас получается теперь вот какой он длинный допустим вы делали какие то операции вам это не понравилось вы можете это все удалить вот эта кнопка удаляет последнее движение, а вот эта кнопка удаляет все манипуляции, которые вы сделали в этом окне. Ну вот, давайте еще раз посмотрим на нашего человечка. Вот такой вот у нас формы тела у него получилось. С телом мы разобрались. Теперь давайте перейдем к настройкам лица. Для того, чтобы изменить ему лицо, нам нужно зайти вот в эту вкладку у нас появилось новое окно в этом окне мы можем менять настройки лица значит вот здесь у нас сейчас выбраны брови и вот вам дается три варианта их изменения если мы двигаем вот эти бегуночки видите как у нас меняются наши брови Ну, я хочу сделать вот так То есть это по вашему усмотрению уже, опять-таки, как вам нравится, так вы и сделаете. Здесь, ну давайте вот так сделаем. Следующее у нас будут веки. Поворачиваем снова его вперед. То есть, двигая вот эти бегуночки, вы сами посмотрите, какой аватар вам больше понравится. Потом идут нижние веки, нос тоже можно выбрать. Вот я сделаю такой большой. У нас ведь сказочный герой. Будет такой вот большой нос. Щеки. В общем, все это на ваше усмотрение, как вы хотите, так и делаете. Губы, их расположение, их длина, толщина, все это нужно пробовать, смотреть, что вам нужно. Когда мы настроили вот это вот лицо, мы можем... Посмотреть, если нас что-то не устраивает можно сделать более тонкую настройку вот так покрутили, посмотрели для этого мы нажимаем на вот эту кнопку и у нас открывается новое окно здесь можно перетаскивать непосредственно точки это у нас вид слева фронтальный вид и вид справа давайте остановимся пока на виде слева как пользоваться этим окном Значит, вы должны подвести курсор мышки к какой-то точке которую вы хотите потянуть вот к примеру вот эту здесь на нашем экране мы будем смотреть как у нас идут изменения я повернула нашу модель теперь возвращаясь в это окно Зажимаю левую кнопку мыши и тяну в ту сторону, которая мне нужна. И видите, на экране у нас вот появился такой нос. К примеру, меня это устраивает. Вот куда я веду курсор мышки так изменяется наш нос. Вот я беру вторую точку, вот он у нас такой получился теперь можно губы немножечко выдвинуть следующая точка вот так у нас будет поворачиваю вперед теперь я хочу чтобы он у меня улыбался поэтому я перехожу во фронтальный вид выбираю точки которые у меня отвечают за губы вот одна Опять-таки включаю галочку зеркального отображения и тянем вверх. Вот у меня получилось вот такое вот лицо. Я хочу ему губы пошире сделать. Это подбородок. Ну, в общем, здесь достаточно тонкие настройки. Вы сами можете их посмотреть. Чтобы выбрать несколько точек, нам нужно зажать клавишу Ctrl. Вот я выбираю одну вместе с зеркальным отображением зажимаю клавишу Ctrl и выбираю вот эти вот верхние и попробуем тоже подвинуть немножко видите как у нас раскрылись его глаза вот такой взгляд у нас получился я хочу еще нижние немножечко опустить вот так смотрим, Вот такой вот сказочный герой у нас получился. Здесь тоже, если вас что-то не устраивает, вы можете отменить последнее свое действие или все действия, которые вы делали в этом окне. Итак, для того, чтобы вернуться в предыдущее меню, мы нажимаем вот эту кнопку. Мы вернулись к настройкам нашей головы. Давайте теперь перейдем вот сюда, вот нажмем вот эту кнопку. Здесь у нас открываются уже готовые видоизмененные головы. Ну вот, к примеру, можно нажать на вот эту. Видите, какой у нас получился гном. Вот такой вот, если вас это устраивает, можно оставить так, как есть. Причем вот этот бегуночек может сделать, видите, чуть больше, чуть меньше. Вот. Фактически то, что у нас было до того. И вот мы немножечко утрируем его вот так вот. У нас есть возможность также комбинировать вот эти предложенные варианты. То есть если я нажимаю на следующий образец, вот видите, у нас уже изменилось лицо. Стало совсем другим. Если меня не устраивает этот вариант, то я возвращаюсь обратно на шаг назад и вот вернулась сюда. Можно вот этими клавишами, а можно шаг назад. Единственное, что, мне кажется, уже очень большой нос у нас. Я вот так вот сделаю. Итак, с головой мы тоже разобрались. Теперь у нас есть еще зубы. Если мы нажмем на вот эту кнопочку. Вот у нас есть два бегуночка видите как меняется наша челюсть это ее ширина и вот это ее как бы выдвижение также здесь есть э, позиция то есть если мы допустим поставим здесь 50 то наши зубы уйдут далеко вверх здесь нужно смотреть индивидуально я пока оставлю как есть и наверное вот немножечко все таки уменьшу величину еще у нас есть язык который тоже мы можем менять вот либо его ширину либо выдвижение нам осталось добавить сюда волосы но поскольку мы отключили их видимость давайте мы вернемся в нашу сцену включим посмотрим, мне не очень нравится я хочу поменять ему эту прическу поэтому я захожу опять в контент ищу где у нас еще есть волосы Вот открываю вот эту вкладку ищу волосы Вот у меня есть некоторые образцы. Я хочу взять вот эти. Я их выделяю, дважды щелкаю, и у нас появилась новая прическа. Мы можем немножечко подкорректировать это. Для этого я выбираю снова аватара. Захожу в редактирование лица. Нажимаю вот здесь на прическу. Мы можем переместить нашу прическу по координатам. Ну, вот, допустим, давайте поставим 0. Везде смотрим, что у нас получается, вот немножечко лучше. Я хочу, чтобы у него открылись глаза, поэтому я по оси Y и вам поставлю 20, высоко получилось да. очень высоко давайте поставим 10 вот так меня больше устраивает я могу повернуть ему прическу ну вот чтобы было более наглядно давайте по той же оси Y поставим 100 видите насколько повернулась у нас эта прическа вот если повернуть посмотреть не совсем то что нужно да? возвращаемся обратно и мы можем сделать масштабирование вот у нас здесь сейчас стоит 104 если мы поставим допустим 120 вот вы видите что у нас получилось то есть у нас удлинилась по оси Y наша прическа ну возвращаемся обратно Итак, волосы мы тоже сделали вот давайте теперь посмотрим на нашего аватара вот он такой у нас интересной формы интересное лицо у него это окно мы теперь можем закрыть что бы мне хотелось еще здесь сделать я хочу поменять нашему аватару цвет глаз они достаточно бледные я хочу сделать их немножечко ярче снова нам нужно его выделить заходим снова в материалы и ищем в нашей таблице глаза вот наши глаза если мы откроем текстуру то мы увидим непосредственно наш глаз давайте мы поменяем его в фотошопе для этого я нажимаю вот эту вот кнопочку. У меня начинает загруза загружаться Photoshop. Вот появился наш глаз. Для того чтобы изменить ему цвет. Давайте мы сначала раскрепим замочек. Заходим в изображение. Коррекция цветовой баланс сначала нам нужно выделить сам зрачок для этого мы берем, берем инструмент выделения зажимаем левую кнопку мыши тянем вот так вот потом заходим в выделение трансформировать в выделенную область подвигаем так чтобы у нас именно зрачок входил в эту область нажимаем клавишу enter теперь заходим в изображение коррекция цветовой баланс и вот тут вот этими бегуночками сейчас мы подвигаем сделаем ему ну вот давайте пусть будут такие ярко синие глаза можно вот этот бегуночек можно вот этот потрогать Ну, я остановлюсь на том что есть нажимаем ОК, OK, снимаем выделение и записываем наш вот этот вот зрачок в отдельную папочку я предлагаю вам для своего аватара сделать отдельную папку чтобы все ваши материалы были непосредственно в ней. Теперь нам нужно его сохранить. Но поскольку я не помню, какой я брала глаз, давайте вернемся сначала в нашу программу и посмотрим. Вот мы видим, что у нас выделен именно правый глаз. Мы его и сохраним, как правый. Возвращаемся в Photoshop. Итак, мы заходим в файл, сохранить как... Сразу же нам Photoshop предлагает сохранить ваш файл в темповую папку iClone. Но я не рекомендую вам этого делать, потому что если вы закроете свою программу, вы тут же потеряете все свои текстуры. Поэтому создайте специальную папку. У меня она тоже в темповой, но вот аватар гном я создала специально для этого аватара. Здесь я называю свой файл глаз. Желательно писать тоже на английском языке. И это правый у нас глаз, поэтому я подписала правый. И обязательно расширение JPEG. Сохраняем ну и теперь нам нужно сохранить левый глаз точно такой же поэтому мы заходим в редактирование трансформирование отразить по горизонтали и сохраняем его как левый тоже ищем ту папку которая нам нужна вот наши глаза сохранены фотошоп мы закрываем он нам больше пока не нужен заходим в нашу программу нажимаем вот здесь вот на нашу текстуру дважды щелкаем по текстуре глаза ищем папку в которой мы сохранили их вот она и это у нас правый глаз выбираем вот эту текстуру теперь выбираем левый глаз и делаем те же операции вот глаза наши изменились аватар наш совершенно готов вот мы можем на него посмотреть вот такого гномика мы с вами сегодня сделали итак в сегодняшнем видеоуроке мы с вами научились делать вот такого вот аватара у нас получился гном в следующих уроках мы сделаем для него одежду и будем придавать ему различные движения теперь нам осталось только сохранить нашего аватара для этого мы заходим в аватары нажимаем на вот этот плюсик вот он у нас загрузился мы должны дать ему имя вот у меня будет аватар гном Желательно тоже называть все английскими именами. И вот у нас появился наш гном. Если мы сейчас закроем программу, а потом в следующий раз ее откроем, то мы не потеряем нашего аватара. На этом наш урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч.